Всем привет, в этой серии пройдем анализ эффективности майнинга на одной видеокарте GTX 1660 Aero с шестью гигабайтами памяти на борту, для этого измерим токи потребления компьютера с этой видеокартой при минимальной и максимальной загрузке видеокарты, таким образом Вычислим потребляемую мощность устройства и определим стоимость суточного и месячного потребления электроэнергии. Также сравним эффективность использования двух майнеров. Это майнеры от Пулов cryptex.org и ethermine.org. Вы узнаете, стоит ли майнить на одной видеокарте MCI GeForce GTX 1660 Aero или нет и какой получится от этого доход. Конечно же, не забываем о технике безопасности при использовании электросети и электроустройств. Для определения токов используем клещи амперметр. Напряжение сети будем считать равным 230 вольтам. Итак, ставим видеокарту в слот материнской платы, включаем компьютер. равен 0,25 ампера. Чтобы проверить, насколько увеличивается ток потребления при загрузке видеокарты майнерам, Сначала скачиваем с официального сайта и устанавливаем последние драйвера для видеокарты, а также программу для разгона и контроля видеокарты MCI Afterburner. представление о количестве намайненных криптовалют и оцените результат майнинга в рублях, скачиваем устанавливаем программу Криптекс с сайта Cryptex.org. Все ссылки в описании к этому видеоролику. Для того, чтобы установить и запустить программу Криптекс, необходимо эту программу подружить с антивирусом, то есть добавить все папки, в которых расположены файлы программы Криптекс в исключение антивируса. Эти настройки также можно найти и на самом сайте cryptox.org. Операционная система, в которой работает Cryptox, должна быть 64-битная. Программа Cryptox имеет цифровую подпись, которая идентифицирует программу как чистую и доверенную. После добавления в исключение запускаем и устанавливаем Cryptox. Программа проводит тест оборудования на возможность использования для майнинга указанных криптовалют и алгоритмов. Окно программы Cryptex малоинформативно, но есть доступ к расширенным настройкам в меню программы. Этот режим называется ProMode. В таком режиме в окне программы мы можем увидеть доступные устройства для майнинга и алгоритмы майнинга и доступные майнеры, которым также можно прописать свои параметры. доступно 6 алгоритмов, на данный момент эти алгоритмы не особо эффективны, так как получаемый хешрейт видеокарты GTX 1660 Aero невелик, около 7 мегахешей. Плюс этой программы в том, что она позволяет снимать денежную сумму на лю в любой момент, как на Яндекс деньги, как на карту, так и на другие кошельки. Эти возможности доступны через аккаунт на их сайте. Комиссия небольшая. Cryptex позволяет увидеть не только хешрейт-системы, но и среднее значение доходности в нужной валюте в день и в месяц. У меня валюта рубль. Как видим, средняя доходность системы, состоящая из одной видеокарты GTX GeForce 1660 Aero, составляет в день 78 рублей, в месяц около 2300 рублей и видим, что средний ток потребления равен 0,25 ампера. Ток устройства без нагрузки, но с включенным монитором ток равен около двадцати пяти ампера. Использование новых технологий в графических ускорителях. GeForce RTX 20 привело к уходу процесса производства, что отразилось на стоимости топ топовых моделей. Бюджетный сегмент GPU-устройств на базе новой архитектуры представляют NVIDIA GTX 1660. Посмотрим технические характеристики видеокарты. Видеокарта GTX 1660 имеет больше вычислительных текстурных блоков, что важно для майнинга. Графические процессоры GTX 1660 интересны для майнинга благодаря сравнительной невысокой цене. Чтобы определить стоимость электроэнергии, заходим на сайт энергосбыта. Для меня это Мосэнерго. По таблице тарифов находим тарифы для многотарифного учета электроэнергии. По этой таблице вычислим стоимость 1 кВт для каждой пиковой зоны. Получается, что в зоне Т2 по цене 2 рубля 13 копеек 8 часов равно 17 рублей. По цене 5,47 в зоне Т3 9 часов 49 рублей, по цене 6,57 рублей. В зоне Т1 7 часов равняется К5 45... рублям. Итого в день около 112 рублей. Проводим тест системы с запущенным майнером Cryptex. Видим что потребляемый ток увеличился до значения в 1,1 Ампера. Вычисляем потребляемую мощность устройства. 1,1 Ампера умножаем на 230 вольт, Получаем около 250 ватт что в 4 раза меньше 1 кВт, поэтому стоимость потребляемой энергии в день будет в 4 раза меньше и равна 28 рублям. В месяц это составляет 840 рублей. Вычисляем чистую доходность в день. От 76 рублей отнимаем 28 рублей, получаем 48 рублей в день. Отсюда чистый доход около 1450 рублей. Хочу напомнить, что этот доход получается майнером Криптекс. По двум монетам, по которым максимальный хешет видеокарты равен всего лишь 7 мегахешам. Таблицу доходности криптовалют на текущий день для данной видеокарты GTX 1660. По ней определяем, что максимальная доходность хешрейтом в 24 мегахеша по криптовалюте эфир. Криптекс за время, пока я считал этот видеоролик, то есть около 40 минут, было выполнено 391 решение с общей суммой в 2 рубля 37 копеек. Для того, чтобы проверить хешрейт видеокарты GTX 1660 Aero, по криптовалюте эфир регистрируемся на пуле ethermine.org и создаем свой криптовалютный кошелек на монеты эфир все ссылки в описании скачиваем устанавливаем майнер с этого сайта ethermine.org майнер этмайнер опять как и криптекс добавляем этмайнер в исключение антивируса В программе MCI Afterburner задаем разгон для GPU, температуру. Для того чтобы майнер работал без проблем, необходимо Windows правильно задать размер файла подкачки. Для того чтобы проверить хешрейт видеокарты GTX 1660 Aero по криптовалюте Эфир, регистрируемся на пуле Ethermine.org и создаем свой криптовалютный кошелек на монеты эфир. Все ссылки в описании. Скачиваем, устанавливаем майнер с этого сайта etherminer.org майнер Adminer. Опять какие и Cryptex добавляем Adminer в исключение антивируса. Для этого заходим в панель управления системы Дополнительные параметры, где задаем размер не менее 5 гигабайт на одну видеокарту. После того, как настроили правильно разгон видеокарты, задали размер подкачки и создали криптовалютный кошелек, осталось правильно настроить BAT-файл для запуска майнера эфира с нужными параметрами. находится много батфайлов с параметрами для запуска на разных пулах и для добычи разных криптовалют. Находим нужный батфайл для эфира. В нем практически нужно поменять только ссылку на свой криптокошелек. Запускаем майнер эфира. Нет, запущенный запущенной майнером программы, можем увидеть реальный хешрейт видеокарты GTX 1660 Aero, он составляет почти 21 мегахеш. предполагаемую доходность в день и в месяц. Как видим, доходность с одной картой будет около 48 долларов или около 3500 рублей, что больше, чем получается при майнинге программы Криптекс На других криптовалютах это 2300 рублей. Разница составляет 1200 рублей. Для проверки правильности сделанных выводов о возможных доходах на видеокарте GTX 1660 Aero и криптовалюта эфир, заходим на сайт ethermine.org, вводим адрес своего криптокошелька в строку поиска. Программа отображает текущее состояние кошелька на пуле. Я включил майнер на 8 часов ночью, тогда минимальный пиковый тариф электроэнергии. Как видим, расчетный ежедневный доход составляет 75 100 тысячных эфира, что в пересчете по курсу 112 тысяч рублей за один эфир. На рубли равно 84 рубля, что значительно больше, чем другими майнерами других криптовалют. На сайте пула Etherman.org необходимо указать минимальный порог выплат по криптокошельку. Я указал одну сотую эфира. На сайте Etherman.org есть информация о периодах и порогах выплат. сможем наманить одну сотую эфира одной видеокарты GTX 660 Air при 8-часовой работе в день делим одну сотую на 75 тысячных и получаем около 130 дней Таким образом, чтобы получить первый перевод на крипто кошелек, нужно добывать крипту по 8 часов в течение четырех месяцев Отсюда вывод нужно больший хэшрейт и работа круглые сутки. Если поставить еще одну видеокарту GTX 1660 Aero и запустить на добычу криптовалюты круглосуточно, то срок добычи 1 сотой эфира ускорится в 6 раз, что составляет не 4 месяца, а всего 23 дня. Это приемлемый вариант. Поэтому нужно ставить как минимум еще одну видеокарту с таким же хэшрейтом. Для этого я заказал Райзер на AliExpress. Посмотрим, что получится в следующей серии. Кого заинтересовала тема, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. До встречи!